Привет, психологи! Кажется ли вам невозможным достичь своих мечтаний и целей? Будь то вехи в вашей карьере, отношениях или личной жизни, успех может означать разные вещи для каждого человека и может затрагивать различные сферы вашей жизни. Но, как правило, успех должен быть целью, которая приносит вам удовлетворение и радость, а не навязанные вам внешними ожиданиями. Но иногда путь к успеху может быть долгим и медленным. Поэтому, чтобы помочь вам быстрее достичь успеха, вот несколько привычек которые помогут вам стать более успешными. Первое – станьте проактивным, а не пассивным. Бывает ли так, что вы сожалеете о возможности, которая упущена? Чтобы стать успешным, вы должны научиться проявлять больше инициативы в своей жизни. Успешные люди обладают сильным чувством контроля над тем, как они взаимодействуют с окружающей средой. По словам профессора человеческого поведения Мелоди Уилдинг, успешные люди обладают врожденным чувством личной ответственности за свои поступки, как положительные, так и отрицательные. Эти люди обладают сильным внутренним локусом контроля, и они способны признать, что их усилия параллельны тому, на каком этапе жизни они находятся. Второе. Начинать с конечной цели. Легко ли вы отвлекаетесь, или вы хорошо собраны и сосредоточены? Если вы часто отвлекаетесь, вы можете потерять из виду свои цели и выбрать более долгий путь к успеху. Здесь важно помнить, что успех может быть разным. Если вы хотите стать шеф-поваром мирового класса и опытным путешественником, вы можете предпринять шаги для достижения успеха в обеих областях. Но если вы обнаружите, что перескакиваете с одного направления на другое без всякой причины, то, возможно, пришло время сесть и подумать о том, что на самом деле значит для вас успех. Знание того, чего вы действительно хотите, может сделать результат гораздо более удовлетворительным. Номер три. Следите за своим телом. Думаете ли вы о своем физическом здоровье при постановке целей? По мнению психолога Рона Фридмана, физические упражнения оказывают большее влияние на вашу продуктивность, чем вы думаете. Они не только укрепляют ваше физическое здоровье, но и когнитивные преимущества, которые повышают ваши шансы достижения успеха. Некоторые из этих преимуществ включают в себя улучшение концентрации внимания ускоренное обучение и повышение творческого потенциала. Вам не придется мучиться с упражнениями, которые вам с самого начала не нравятся. Вы можете начать с таких простых вещей, как прогулки и йога. И йоги, а затем развиваться дальше. Номер четыре – окружите себя кругом, который вдохновляет вас быть лучше. Вдохновляет ли вас ваш круг друзей быть лучшим человеком или наоборот? То, кем вы себя окружаете, играет большую роль в том, кем вы являетесь. Ваши близкие друзья и наставники усиливают ваше чувство принадлежности, а также предлагают руководство и советы, когда вы чувствуете себя в тупике. Поддерживая связь с людьми, которые придают ценность вашей жизни, и избегая тех, кто вредит вашему благополучию, вы будете в идеальном состоянии для достижения своих целей и мечты с большей готовностью. Номер пять. Оттачивайте свое ремесло каждый день. Готовы ли вы пройти через трудности? Прежде чем достичь успеха, Хотя некоторые могут иметь природный талант к успеху или имеют доступ к определенным привилегиям, которые дают им преимущество, даже лучшие в этой области, все равно приходится работать каждый день, чтобы добиться успеха. Тот, кто одарен от природы, но ленив, может отстать от среднего человека, который занимается своим ремеслом каждый день. Один из способов повысить свою продуктивность – это использование техники Pomodoro. Вы работаете без остановки в течение 25 минут, а затем отдыхаете в течение 5 минут и повторяете. И номер 6. Не оправдывайтесь. Знаете ли вы кого-нибудь, кто обвиняет других или оправдывается, когда не может решить проблему? Когда человек застревает в плохом месте, некоторые люди могут поднять руки вверх и ждать, пока кто-то им поможет. Такое отношение и мышление может ограничить ваш потенциал и вбить клин между вами и вашими целями. Поэтому, если вас пугает сама мысль о чем-то, постарайтесь преодолеть свой страх и беспокойство и решить проблему. Верьте в себя, в то, что вы справитесь с этим, и примите любой результат, который вас ожидает. Создавайте решения, а не оправдания. А вы практикуете какие-либо из перечисленных нами привычек? Сообщите нам об этом в комментариях ниже. Если вы нашли это видео полезным, не забудьте поставить лайк, подписаться и поделиться этим видео с теми, кому оно может быть полезно. И не забудьте нажать на значок колокольчика уведомления, чтобы получать уведомления, когда Немиркин публикует новое видео. Ссылки и исследования, использованные в этом видео, добавлены в описании ниже. Большое суперспасибо за просмотр и до встречи в нашем следующем видео.